ошиблась при вводе пароля. Поэтому все мои сохранения в игре удалились. И все? Я ненавижу эту эпоху. Она вызывает у меня отвращение. Все кругом фальшивое и лживое. Больше нет уважения, внимания к чужому мнению. Значение...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 Пацаны, аниме. Аниме. Мы анимечники. Про... Заебись! Четко. Снова она, плохое аниме. предчувствие. Нет. Не это не точно аниме. не оно. Потому что мне отец говорил. Главное, чтобы пидором тебя не позвали, потому что если ну, первый раз так обзовут у тебя будет потом такая кличка. С неба падают мужики. Аллилуйя, мужицкий дождь. Очень разные мужики падают. Высокие планеты. Когда мчишься на мотоцикле поравнения, пять минут твоей жизни... Бывает интереснее, чем у многих людей вся жизнь. Синька и аниме в моей жизни ⁇ это две единственные вещи, в которых я более-менее разбираюсь. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. <от Purely> можно мне отлучиться из зала <inaudible> ну <Но> ладно <Chaos> иди <intake> я вернулась господин ас <Katrina> <Nepal> Если ты фамильяр или зверь-хранитель. Я э, честно, без понятия. Типа как оборотень. У меня даже яйца отличаются особой волосатостью. Эй, Выскочка, давай сразимся. Я не буду драться с тобой. Я не способен ударить девушку. Ну тогда я ей ебальник набью. Я обещал назначить тебе наказание. Сейчас ты его получишь. Особенно унизительное. Какое блестящее решение. Ты уже死ешь. have, a banana. I have a... uh... Yuzo, сколько у тебя поклонец может она тебя в любви признается. Yeah. <laughs> uh. свое место мусор oh, yeah. Ладненько, теперь без фокусов, хорошо? У тебя очень дурацкое имя. Как зовут твоих родителей? Маму Люда, батю Петя. И почему же ее назвали Мегумин? Того шо батя аниме дивится. Ты вольна покупать любую мангу. Ну, Но пусть хоть немножечко осторожна. Глава! О какой манге идет речь? Ну а ты не боишься сражаться против сильнейшего существа в этом мире? Я сломаю ему храбет, вырву язык и засуну его прям в сраку. И почему они все такие ебнутые? Разве ты совет, должен общаться с такими? Ничего страшного. В такой час здесь никого нет. Не в этом проблема. Почему ты меня трогаешь? Магия взрыва. Нихуяси! Мегумин, там полно жаб, нам надо уходить. Что? Грегги, я все еще мокрая. Ладно, вибратор в разъем, я сейчас.